Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Меликов Низам. Сегодня я буду собирать букет на каркасе собственноручном с использованием рукотворных декоративных элементов. Значит, в основе у меня будут такие цветы, как гортензия, тюльпан пеновидный, значит, роза дэнсинг клаудс, вероника, алиум, роза спрей. Значит, каркас. Вот такой вот каркас из бамбука в основе. И, значит, декоративные элементы тоже из бамбука. Вот такие. I said, Pseudo love, pseudo side. Pseudo love, pseudo side. Pseudo. Pseudo love, pseudo side. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Вот такой красивый букет получился, друзья, собирал я его, значит, по технике спирали, по классической. Вот, так что ставьте свои лайки, комментарии под этим видео, пишите интересующие вас вопросы, всегда рад помочь.